Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, отзыв про продукцию нашей компании. Очень вкусная рыбка. Что еще На ну, а Что еще у нас покупали, что еще пробовали? Икру. И... Да. Рыбку копченую, свежую. Эту, печень трески. А что больше всего понравилось? Ну, все. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.